Надеюсь, они никогда не посмотрят эти видео. Ай, добрый вечер! Сегодня мы будем с вами разговаривать о теме <зыв> друзей. Да, друзья есть у всех. Да. Были ли у меня какие-то интересные случаи с друзьями? А да. Поэтому решила сегодня поговорить о друзьях, причем что у меня это давно наболевшая тема, поэтому буду разговаривать про это. У каждого в жизни, в какой-то определенный период времени столько друзей, тебе кажется, что и тот тебе друг, и этот тебе друг, и у тебя такая классная компания, вы можете общаться, вы можете проводить время вместе, ты никогда не соскучишься, и у тебя всегда есть кому позвонить, вы можете болтать часами, угорать, ржать, смеяться, разговаривать о чем угодно. Тебя всегда поймут, тебя всегда поддержат, но не все так просто. У меня сестра, который говорит, что у меня там столько подруг. И та подружка из видео записывали. Было так весело, мы так смеялись. Мы ходили туда отдыхать, мы кушали там, мы, короче, гуляли, мы ночевали вместе, нам было супер круто. Да, у меня было то же самое. Мне 25 лет и уже года 3, наверное, как у меня нет особо подруг. Это не связано с тем, что я вышла замуж и куда-то уехала в другой город. Хотя, это может быть тоже, но перестала общаться с подружками, которые были у меня на тот момент, еще до замужества. Просто такой тайминг получился. Вовремя так все произошло как-то. Я назову вам несколько причин, исходя из своей жизни и своего опыта, по которым она или он вам не подруга или не друг. Или вам стоит задуматься о том, что пора бы Отдаляться и пора бы прекращать общение. Начнем с первой девочки. У меня за всю мою жизнь было, наверное, четыре лучших подруги, которых я считала лучшими подругами. То есть, у меня были просто подруги, которые я думала, например, ну да, это просто подружка. Я не могу ее назвать лучшей подружкой, потому что она мне просто подружка. Лучше это все-таки немного что-то больше, чем просто подружка. Поэтому вот за всю историю своей жизни я могу рассказать: и вспомнить только четыре девочки, которых я могла назвать лучшими подругами. Потому что общение с ними ну, как-то отличалось от других девчонок. И с тремя девчонками из этих четырех мы прекратили общение. Девочка номер один. Не буду называть ее имя, пусть будет девочка В. Это девочка В. Она была моей лучшей подругой с детства. До того момента, пока я училась в школе. Потом я переехала в другой город, мы перестали общаться. Как это происходило? Мы неделимая целая. Всегда по умолчанию люди, если слышали мое имя, автоматически значит, я буду с этой девчонкой. Если слышали ее имя, то автоматически значит, где-то рядом, поблизости, в радиусе, там, блин, 10 метрах. Я. У нас было прикольное общение, да, мы всегда там другу помогали, могли о чем-нибудь поболтать, снимали разные фотографии, когда это было популярно, типа мы там на фоне, короче, эти, как они там, покрывала и делали фотосессии, когда это было модно, еще каких-то 2010-х годов, 2012-х, наверное. Ну да, 2010-2012 года. В общем, у нас была очень крепкая дружба, и она меня очень ревновала, это был ее большой минус, потому что она мне ревновала к другой моей подружке, которую я тоже считала лучше, но она жила в другом городе, но ну, не дело не в этом, чтобы вас не путать, в общем, она была очень древнивой. И тогда я думала, блин, я такое ощущение у меня, что я твоя вещь, почему я не могу встретиться с дев девочкой, которая приезжает раз в год, на неделю, там, на две, почему я не могу с ней увидеться, я тоже ее люблю, я хочу с ней пообщаться, я хочу с ней встретиться, поболтать, что у нее, как жизнь, мне интересно, но девочка В... Она была очень ревнивой, она запрещала, нет, либо ты идешь с той девочкой гулять, либо ты со мной, ты моя подруга, ты не можешь, короче, больше ни с кем общаться. И хотите узнать, какой итог нашей дружбы? Она начала общаться с другой девочкой по итогу и меньше уделять внимания мне. То есть то, чего она боялась от меня увидеть, она сама по итогу сделала это. И вообще как-то по жизни у меня так происходило, что человек, когда боится чего-то от другого человека, то есть, будь там измена, например, он боится, что другой человек ему изменит, он по итогу сам изменяет. То есть, все, чего человек боится от другого человека, он будто бы на подсознании способен это сделать. Но если я не права, напишите в комментариях, но ну, вот именно с моей точки зрения, что я сейчас рассматриваю, так происходит. Девочка номер два будет пускай К, да, девочка К мы учились вместе в университете. Очень была прикольная девочка, она и сейчас есть, но она уже для меня не такая прикольная, как была раньше. В общем, мы с ней сидели за одной парты, мы, с... мы ходили друг к другу в гости, мы ночевали друг у друга. Отмечали даже как-то вот э, праздники, я ее всегда звала на день рождения. она меня звала на день рождения. И всегда было все прекрасно, были и моменты, когда мы ругались, но это были такие мелочи. Мы не ревновали друг другу. То есть девочка какая у нее были свои лучшие под... лучшая подруга там вне университета, да, какая-то еще с детства. У меня была какая-то подруга с детства. То есть никогда не было никакой ревности, как в предыдущей моей дружбе. Как-то все складывалось удачно. И когда мы закончили университет, каждый ушел э, работать там, да, она в одну компанию, я ушла в работу в другую компанию. Стали чуть реже видеться, но, ну, чуть меньше созваниваться. Вот это вот, вот эти встречи уже не такие частные, но все равно общение поддерживалось очень хорошо. Мы также иногда могли видеться, весело проводить время. Хотите узнать, чем закончилась эта дружба? То есть, эта дружба. Перевернула мое сознание вообще просто с ног на голову. Я даже такого близко не ожидала бы от этой девочки К. Надеюсь, они никогда не посмотрят эти видео, хотя может даже если посмотрят, как-то мою точку зрения со стороны увидят. В общем, эта девочка К пригласила меня на день рождения в какой-то там шикарный ресторан. Меня и еще девочку с работы, и еще свою лучшую подругу. В общем, мы в четвером пришли. Чтобы вы поняли, сложилось ощущение того, что она позвала нас чисто для того, чтобы кто-то пришел. То есть сложилось ощущение, что мы как бы для массовки, либо же приглашены для подарков каких-то либо же что за счетом короче я не поняла я не почувствовала себя Каким-то желанным гостем. Почувствовала какой-то холод и ненужность. И потом эта девочка начала за столом при своих же гостях обсуждать: что окупился у нее день рождения или не окупился. Короче, сидит девчонка и говорит: ой, я на это день рождения потратила на ресницы, там то то там, на визажиста а, я сходила, заказала вот здесь столик, забронировала. И на тебя не обращают внимания толком. А потом начинает сидеть и говорить о том, что окупился день рождения с подарков или не окупился. Короче, это было последнее капли, я просто в шоке с такого отношения. И просто ни с того ни сего, вот такое. Я офигела. Я просто офигела, честно. И после этого у нас общение просто пошло по фигне. Мы просто пере вообще охладели другу. Я ее не позвала на главный... Один из главных праздников моей жизни. Я не я вообще очень мало народу позвала. В основном родственники. Но вот это я поняла, что нет. Типа, все. Дружба, если для тебя... Это значит поддержка, там я не знаю. Дружба это в любой момент позвонить о чем угодно поделиться не бояться ничего сказать не бояться какого-то осуждения зависти ничего не бояться то есть человек твор родной, типа это твое отражение ты выбрал себе этого друга и ты как бы с ним на коннекте если какие-то такие вообще есть даже позывы то есть есть даже какие-то причины вообще вот так себя чувствовать рядом с этим человеком да нафиг он нужен-то человек тогда то есть какой он друг для чего тогда с ним время проводить? Ты уже не можешь ему не довериться никак-то. У тебя уже осада какой-то неприятный. То есть такое общение позволяет в сторону типа друга. Значит, этот человек не считает тебя уже другом. То есть все, значит, пошла трещина в ваших отношениях, так сказать. Но этот человек, а? это не последнее, что она вытворила в нашей истории. Спустя год, а даже может быть два года, когда произошла со мной трагедия, я с ней разговаривала. И рассказала ей об этой трагедии. Мы как-то списались, я не помню, спустя время, то есть мы не общались. Я ей рассказала про глаза. Главную трагедию своей жизни, про то, как я там в больнице пролежала, какой вообще трешак. И на следующий день эта девочка Ка начинает мне предлагать заработок. И я чувствую, что мне предлагают участие в какой-то финансовой пирамиде. Я ей говорю, нет, это фигня. Она такая, нет, это круто, пошли со мной. И понимаете, такое у давление и легкая нотка рекламы. Я слышу, что мне впаривают. Не просто делятся как друг с другом, а я чувствую, что мне впаривают. А по итогу меня хотели просто... Да мне хотели заработать. Типа, финансовая пирамида, знаете, как работает? Если не знаете, изучите. Но суть в чем? Она меня звала, чтобы я была под ней, как бы, чтобы зарабатывать с, с меня, короче, с меня зарабатывать. Суть, чтобы вы понимали, на мне хотели нажиться еще плюсом. То есть, когда я спустя столько времени открываюсь, рассказываю про то, что я чувствовала, что со мной произошло, меня начинают, на мне хотят заработать. Наверное, это топ-1 человек, потому что... Как можно было просто так обосрать дружбу? Вот просто это было то первое место, наверное, эта девочка К заслуживает. Третья девочка Т. Я не считала ее лучшей подругой. То есть вот это будет девочка, которой у меня были теплые чувства. Но теплые в плане дружбы, да? Потому что я чувствовала, что я где-то там не могу что-то с ней поделиться. Где-то я не чувствую такой легкости в общении. Наверное, у нас были на тот момент общие интересы. На том мы и сошлись. Я иногда от нее чувствовала такое, что я не чувствовала от лучших друзей какую-то поддержку. Я бывала, чувствовала, блин, вот это классно, вот, вот это реально человек, блин, крутой. То есть вот в этом моменте она, блин, меня так поддерживает, например, вообще супер, мне стало легче, например. Или тут она мне помогла чем-то, я такая, офигеть, мне даже там лучше друзья так не могли помочь когда-то, там, ну, к примеру, да. Но этот человек, я так понимаю, что был очень завистливый. В какой-то период времени э, у меня получилась так история жизни, что то, о чем она мечтала, произошло у меня. И с того момента, как только она у меня осуществилась, я чувствовала сразу отдаление какое то халатность и общение, знаете, вообще просто по-другому. То есть мне кажется, что это все-таки была зависть. Вот я думаю, что та. То есть это следующий пунктик, да? Зависть. Берите на заметку. Еще момент. В общем, была история, когда... У меня произошла легкая авария. В общем, мы ехали с знакомым. Можно сказать, там, полуродственник, полузнакомый. Мы вместе ехали э, на машине. И он слегка там на светофоре э, не притормозил. В общем, что-то засмотрелся куда-то вниз. И слегка стукнул в машину. Не сильно. Чуть-чуть. средний, Ну, нормально. Короче, нормально. Это был уже поздний вечер. Я позвонил этой девочке. Я говорю, т приезжай, мы тут, мы, блин, машину стукнули, короче говоря, со мной ничего не случилось, но что-то я так, говорю, переживаю, что-то я так перенервничала, капец, с какой-то поддержки на тот момент, потому что я реально было испуг, она говорит, нет, я не приеду, я с мальчиком гуляю, короче, с мальчиком, с мальчиком гуляла просто с мальчиком, который... Первый раз в жизни видит. То есть просто какой-то пацан незнакомый, который, знает меньше получаса, она выбрала остаться с ним гулять, нежели ко мне приехать и подержать. Ладно бы ты там с мамой гулял, ты там кто-нибудь приехал, и что-то важное, какое-то дело, ладно, это, ну, можно понять, но просто сама суть, да, что чел был даже незнакомый особо, он просто первый, первый вечер его видит. причем не где-то там в кинотеатре, что он не может сорваться, они просто гуляют, где-то там на улице, и ты не можешь приехать. Это не так было, что это она где-то в другом городе, я где-то в другом городе, но мы типа недалеко. С того момента у меня и так уже какое-то такое легкое Ощущение того, что нам не по пути, но я продолжала общаться, думая, что да нет, да это я все с думала, все будет нормально в нашем общении, типа, да, мы же, мы подружки, все будет хорошо. Но рано или поздно, если ваша интуиция говорит вам, э, нет, вот этот вот человечек, ему не надо доверять, ему не, им с ним не надо близко общаться, выдержать надо на расстоянии. Если у вас эта семечка уже в голове зародилась, чувствуйте, прислушивайтесь к своей интуиции, потому что она вас никогда не подведет. И вот с того момента у меня осталась только одна подруга, которая сейчас живет на расстоянии от меня, очень далеко. Мы видимся с ней раз в год. И когда ты живешь на расстоянии с лучшей подругой, если вы думаете, что расстояние не помеха, я вам гарантирую, это помеха. Потому что даже если раньше мы общались каждый день, там могли созваниваться, болтать по часу, по полтора, рассказывать все, что происходит в нашей жизни, делиться вообще всем, всем, всем, всем. То спустя 2, ну сколько уже, три года. Три года, вы прикиньте, три года. Все равно мы поддерживаем связь. Вот насколько связь у нас близкая, потому что она может ко мне приехать, снять квартиру рядом со мной, чтобы со мной повидаться. Я тоже прилетала, тоже там мы снимали где-то гостишку. Все равно мы виделись, время проводили. Мы стараемся поддерживать. Я не знаю, сколько, если вот так все будет продолжаться на расстоянии. Я не знаю, сколько мы будем еще так общаться, сколько наша дружба вытерпит вот этого расстояния. Но, как бы грустно, не звучит, да, хоть можно расплакаться, хоть можно не расплакаться, хоть можно сдержаться, но все-таки, друзья, это люди, которые, я думаю, даны тебе на неопределенное количество времени ты типа общаешься с людьми и думаешь о вот с этим человеком я буду долго общаться блин да я даже не представляю что мы с ним когда-то там у нас дороги разойдутся и по какой бы причине они могли разойтись да дофига причин по которой они могут разойтись я разговариваю со своей сестрой говорю грунт да как так блин не думаю. тоже смотрю вот у нее истории все время на выклады то с одними девочками то с другими со всеми вот так в обнимках со всеми поцелуйчики со всеми зайки с чего-то вот такие общения и хочется с ней поговорить спустя там несколько сколько лет, и я скажу, ну что, ну как? Как ваше общение с девчонками? Так и будет, потому что так всегда было и так всегда будет, но в моменте вы этого не понимаете, и я этого в моменте не понимала. Пишите в комментах, вы считаете, бывают лучшие друзья или не бывают? Эльна. Давно хотела высказаться, у меня просто годами это сидела, я наконец-то это рассказала, наконец-то поделилась, может быть, для вас это ничего не значит, но для меня это значит многое, уж поверьте. Спасибо вам большое за просмотр, подписывайтесь на канал. Вот это вот хватит. Вот. Пожалуйста, давайте-ка давайте начнем дружить. Давайте подпишемся на канал. Уже наконец-таки подпишемся. Главное подписаться и в комментариях хотя бы что-то уже написать. Какой-то уже обратной связи. Я даже не знаю, с кем кому это записываю то Мало кто пишет. Не понимаю, кто, кто меня смотрит. Хоть давайте хоть уже общаться. Вот. Все. Пока.